На моем канале уже больше 4000 подписчиков, а это небольшой стадион. Я решил, что пора уже знакомиться и здороваться. Меня зовут Виталий Довгушин, и я хочу вам представить свой новый проект, который мы делали два года. Два года прошло с момента идеи до реализации. Это моя детская книга маленькая история о большой дружбе». Первая книга из пяти историй «Футбольный мяч». Идея пришла ко мне в 2018 году. Я нарисовал эскизы сидя со своими маленькими дочками на кухне. И это переросло все за два года в настоящую детскую книгу. В 2019 году я дописал пятый рассказ серии «Маленькие истории о большой дружбе» и отправил все свои произведения на конкурс «Писатель года» в номинации «Детская литература», за что был награжден медалью Ахматовой за вклад в развитие русской литературы. Но решать и оценивать достойно для этой награды – вам. Благодарю всех, кто верил в мой проект, поддерживал меня эти два года, верил, что все получится. Спасибо вам. Отдельная благодарность художнице Айне, которая рисовала эту книгу. Я считаю, что эта книжка получилась мирового уровня. И прошу вас распространить это видео, если вам эта книга тоже понравилась. Дальше в планах у меня мультипликация, оживить моих героев, сделать мягкие игрушки и продолжать серию книг. На это все нужна ваша поддержка и помощь. Мы обязательно разыграем несколько книг в моем инстаграме. Подписывайтесь на него, ссылка в описании. По поводу сотрудничества и приобретения книги пишите мне на электронную почту, которая будет прикреплена в описании, либо мне в директ инстаграм. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом, знайте, что нет ничего невозможного, если вы сильно чего-то захотите, оно обязательно получится, проверено на себе. С Новым Годом, будьте здоровы!